Всем привет, всем привет, я тот самый хрен, который, э, короче, Саня Кульцупов, <laughs> Саня Кульцупов я, да, э, те, короче, решил обратиться вот к тем людям, которые думают, что у меня, блядь, сверхневзъебические условия для записи голоса, блядь, и, блядь, для обработки, там, я не знаю, для сведения, в общем, ну вот, все хуйня. пойдемте ко мне в студию, пройдем. Та-дам! Смотрите, да? Вот, вот моя студия, блядь, так называемая. В общем, короче, блядь, это рефлектор, блядь, ну, звуковой, блядь, звукопоглощающий экран. Я купил пиздец за какие деньги, охреневшие. Ну, как бы видно, то, что он дороговастый. И вот эта херня, ну, вот, короче, как календарик, вот, ну, его, когда она засорилась тут или что, вот так переворачиваешь, там уже другая стоит. Ну, шучу, конечно же, это хуйня. Просто переезды эти постоянные. Мы съемная квартира. Я решил блядь, стенки не купить, ничего, блядь, не делать. Просто на матрас припиздяли его все. И кстати, такая херня очень сильно помогает. Если ты пишешься на микрофон, особенно если близко. Ну, блядь, чувствуется. Честно чувствуется. Вообще не вру, честно говорю. Вот. И, короче, мне в комментариях не на ютюбе. А вот в ВКонтакте где-то там выложил, да, там в группу, блядь, песню какую-то. Мне там спрашивают. Бля, как ты так свёл, типа круто, что за фигня? Другие там спрашивают, да ты лучше спроси, чего у него за микрофон. Иди сюда. Давай, расскажи нам про свои гаджеты волшебные. Гаджеты. Короче. Ну, наверное, до хрена кто знает вот эту вот э, сраку э, Scarlett Studio SM25. А, по-моему, это вообще аналог какого-то микрофона. По-моему, найди Блять, я хуй. Ну я что-то смотрел давно, где-то, блядь, пес. Он у меня уже ну, с 14 -го года или с 15-го. Да, с 15-го года, по-моему. да. Угу. Ну и до сих пор я на него пишусь Как бы до хрена было возможности взять другой микрофон Ну вы зна сами знаете, какие деньги эти улетают постоянно Куда-то в жопу блядь. И вот до сих пор я работаю с ним Ну с тем учетом тоже Он блядь, стоит где-то Тысячи наверное, блядь, 5 Ну в общем это не Нойман, блядь 103 блядь Как все там думают, что пиздец Вот поэтому Это, кстати, не... Это зависит от звукаря, как звучать будет трек, как исходник будет звучать, блядь. Если у тебя руки и жопу, то он и будет звучать, блядь, как из жопы все. Вот, ну, чё дальше? Стойка, это все, блядь, вообще это вот с 2014 -го года у меня уже сломалось. А почему вообще это видео записываю? А, как бы хотел у меня, просил человек записать эффектом ре реверса. Ну, блядь, у меня. Я сломал сегодня провод на микрофон. XLR разъем. Мама, папа, блядь. Ну и думаю, вот запишу вот эту хрень. Как бы, ну, я всегда хотел, чтобы кто-нибудь такую хрень записал, и мне было бы интересно. Вот, я работаю, вот, наушники шут, они наверхах, кстати, грязнят немного, чуть по ушам бьют, ну, блядь, стоят три по-моему, с или 3 просто. Но я к ним уже, самое главное, это привычка, к чему привыкнешь, блядь, вот все, потом и там сводишь. Все, что, ну, и соответственно, я брал набор целый, сколько я дал, двадцать, тысячи, по-моему, или двадцать одну тысячу. Там наушники были, и вот это вот, Scarlett 2. I2. это еще первая версия вот этой хуйни всей. А, больше, там уже сейчас дальше, там, Green какие-то пошли. Если бы я был в то время поумнее, как бы, и, ну, больше знал, Hunter, иди. Я бы взял, конечно же, соло. А тут, смотрите, у меня два предусилителя, блять, ну, вот, по, по два микрофона. И ну, как бы, а пользуюсь я только одним То есть, ну нахер не надо Если вы одиночка, если вы волк-одиночка То берите соло И, кстати, это охуительный вариант Для... <coughs> ну, просто для бюджет Это бюджетка, самая охуенная У меня, блядь, и Амаудио были, и Стейнберги для всяких Ну, честно, вот Скарлетт Самая охуенная вещь Вот, потом я улетел в Корею И решил заработать на мониторе Когда повысил свой левел В сведении так сказать, мне вот нужны были моники. Я взял мониторы, как бы, я не жалею, конечно же, можно и круче взять, ну, нахуя, если это мои первые мониторы? Надо сначала освоиться, привыкнуть к ним, блядь, я вот до сих пор привыкаю, ну, если честно, помогает, да. Большую часть я свожу в наушниках, особенно ночью, потому что в мониторах, блядь, это пиздец. И потом на мониторах я уже слушаю. Если я раньше сводил там, допустим, в капельках, блядь, а потом начинал в машине там слушать, где-то на центре, на телеке, да, еще как-то все там, если более менее туда оставляю. Нет. Тут я просто свел в наушниках, ну и периодически прослушиваю в мониторах. Периодически даже бывает в них свожу. Ну, не постоянно. Как бы они, блядь, охуенно были, блядь. Похуй, а вот я их взял где-то за 27-28 тысяч. 28. Ну, около 30. Как-никак, это мониторы, все равно, блядь, более честные, более нормальные. Как бы поэтому я вот. Решился, вот и взял. вот И не жалею, нормально, четко. Все. Скарлет SM25, наушники, звукопоглощающий экран, охреневший у меня. Ну, блять, все. И компьютер, компьютер я там собрал, не знаю. Короче, pros Райзер там, третий. Ну, в общем, мне пока всего хватает. Единственное, оперативки добавить. Все. Черт, Ну, больше ни хрена. Вот. В общем, чё? Ноймана 103-го там у меня нету. Там или Роуда К2 тоже у меня нету со своим предусилком. Про простой микрофон. Если ты умеешь, ты делаешь. В общем, ну, как-то так. Чё, всё. А, еще хотел сказать по поводу пресетов. Уже неоднократно меня про это спрашивают. Это пресеты я не буду оставлять. Потому что... Ну, блядь, у всех э, разное исполнение, у всех разные, блядь, разное оборудование, все, все, все разное, все. Поэтому если я, блядь, скину прессик, допустим, от своего, блядь, трека, да, со своим-то, от своего вокала, блядь, ну, но он по-любому к вам не подойдет, потому что неху там пиздеть э, кому-то про Юру Фауста он скинул, блядь, хотя он, я хуй знать, нахуй он это сделал. Э, конечно же, не подойдет, блядь, и разные исполнения, все-все-все разное, буквально, блядь. Вот, я могу сделать только на заказ. То есть, там, скидывает мне кто-то капу, блядь, я это все делаю, все скидываю. Вот. Так просто на обум я делать это не буду. Все. И... Как бы, до хрена кто что просит, блядь, ребят, ну вы как бы подписывайтесь, если вы просите. Э, просто не ни подписок, ничего нету. А я как бы, ну, стараюсь уделить внимание там и вам, и рассказать что-то там, как бы, ну, действительно информацию какую-то, которая нужна вам, да, в плане звука. Э, подписок нету. Ну, если будет больше подписок, то я, если, ну, соответственно, я буду делать до хрена чего, буду работать. Я знаю то, что контент у меня не бомбичный, вообще все очень там хреново, подача самого видео, но со временем, блядь, все будет, я думаю. Ну, саму суть, я думаю, я ну, в нее вкладываюсь и довожу до вас. Пытаюсь, по крайней мере. Вот. Пишите комментарии, не стесняйтесь. Если кто-то хочет сведения, там, то же самое заказать, у меня все, блядь, все в описании. Ссылки мои на группу ВК, на, вообще на все, на все, на все. Все у меня ВКонтакте. Вот. Туда заходите, там под видео, под каждым видео это есть. Все, говорите, будем работать, будем что-то придумывать, вообще не вопрос. В общем, ну, как бы, все рассказал. <смех> и, как бы, те, кому нравится мой звук, ну, я знаю, то, что большинству нравится мой звук, вот. Ну, знаете просто, то, что можно работать не на охреневшем оборудовании и делать нормальный продукт. В общем-то, так вот. Ну, все, ребят, подписывайтесь на канал по любасу. Пишите комментарии, по положительные, отрицательные. Просто пишите, чтобы я где-то исправлялся, где-то что-то делал, я не знаю. Будем работать, пишите, заказывайте. Блядь. Вообще, если есть какие-то предложения, как я всегда говорю, говорите, будем над этим работать. Все, а так всем счастливо, всем пока. 20 год недавно начался, как бы все звуки в сборе, блядь. Думаю, у всех все получится. Все, ребят, пока, подписывайтесь.